Пора-пора-порадуемся на своем веку. Пора-красавица и кубку счастливому клинку. Пора-пока-пока. Пока, покачивая перьями на шляпе, На шляпах судьбе не расшибляем. мерси-баку. Дин, дин, дин, дин. нужны Парижу деньги, сэ А рыцарь ему нужны тем паче. Но что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь без удачи? Пора-пора-порадуемся на своем веку. Красавица и кубку Счастливому клинку Пока-пока, покачивая Перьями на шляпе На шляпах С уребенья расшипнем Мерси-боку С днем рождения меня Поздравляйте, шлите Фух. Ссылочка в описании, ваши подарки Будьте счастливы, пока-пока